Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дождите свой дежурный бутерброд. Привет, друзья, с вами очередной выпуск «Кагит парохода» Киса Елена Диченко, Оса Валентин Землянский. Здравствуйте. И мы готовы отправиться снова в путешествие по бурным вводам политэкономической жизни Украины. Она продолжает бурлить даже на выходных, не останавливаясь, поэтому в понедельник у нас для вас собралось много новостей и анонсов событий, которые будут происходить на этой неделе, будут иметь весьма серьезные последствия для жизни страны и ее народного населения. Но самыми главными э, вопросами сегодняшней сессионной недели парламента станут э, принятие нового избирательного кодекса и вполне вероятно голосование во втором чтении законопроекта о э, продаже земель сельхозназначения. И я думаю, что вокруг этого будут построены основные битвы э, политические. Мы увидим э, как как мы уже увидели во время Согласительного Совета, распад, окончательный распад дружественной коалиции Юлии Владимировны Тимошенко со «Слугами народа». Она уже откровенно обвинила их в уголовных преступлениях. Но я думаю, что мы внутри «Слуг народа» увидим очень много, очень много противоречий, которые всплывут именно на этой сессионной неделе, именно по законопроектам, которые будут голосоваться. Ну, то есть, как говорил Классик, призвал очтить уголовный кодекс «Слуг народа» хотя в этом, в этом возникают достаточно большие вопросы. Но, собственно говоря, тут еще э, масса вещей, потому что на, этих, на этой неделе должны продолжиться переговоры по транзиту, по газу. Это тоже достаточно интересно. И вот прямо в понедельник э, министр энергетики вышел, рассказал, как, как идет процесс, как у них все хорошо, замечательно. Но есть вопросы, как бы проблемы. Но, ну, в общем, мы тут вот, вот отстаиваем интересы Родины. А у Родины, если отстоять интересы не получится, могут возникнуть проблемы в феврале-марте марте с отоплением, потому что газа банально может не хватить. Вот, это вот эти 20 миллиардов, которые закачаны, их может не хватить? Да, их может не хватить. Ну, их действительно может не хватить. Это в любом, даже в нормальном, стандартном при стандартном прохождении топитного сезона, февраль-марс всегда считался самыми, ну, такими кризисными моментами, потому что газа в хранилищах уже мало, уже основной объем использовали, соответственно, как бы поднимать каждый, каждый день его тяжело в больших много, а нужно много, а вдруг, а вдруг морозы. Обычно всегда страховались российским газом, который шел в транзит, а мы просто увеличивали объем заявки, да, то есть Россия как бы перекрывала эти, эти проблемы, а вот тут как бы, ну и Запад не поможет. Останется только взять парабеллумы. Кстати, о Парабелуме господин Нуржель, анонсировал, что возможно проведут конкурсы на глав энергетических компаний. Господин Коболев может попрощаться со своей должностью. Как это будет происходить, я честно тебе скажу, не знаю, потому что ну, там вот эти вот все судебные перепети не закончены, да, как бы с уставом Нафтогаза и выведением, вернее, возвращением Нафтогаза под контроль Кабмина, с одной стороны, с другой стороны. Там есть такая банальная штука. Гройсман, когда вот боролся с прошлой, в этой весной с Леном Коболевым, он предлагал, значит, вернее не предлагал, а это было в контракте, в новом контракте Коболева, о том, что он должен ежеквартально отчитываться о своих успехах. Так вот, я ни одного квартала квартального отчета так и не увидел и не услышал. Поэтому, в принципе, по формальному признаку можно. но это понятно, он очень весьма, весьма натянутый, как бы притянутый за уши, но, тем не менее, такое, кажется, имеет место Я могу господину Оржелеву и всей команды власти еще один официальный способ огласить результаты проверки счетной палаты, которая, как мы читали в новостях, в августе работала уже в нефтегазе и в общем-то, по ее результатам вполне можно не только уволить господина Коболева с господином Витренко, но и, я прошу прощения, очень глубоко их упрятать в подземные хранилища. Ну, да бог с ним, мы о подземных хранилищах и газе еще поговорим, потому что было событие на выходные, как бы, которое стоит заслуживает того, чтобы его обсудить более предметно и детально. Ты говорила согласительно, там было еще что-то? Что-то достойное внимания или на этом полететь, на, на, на этом, на финале дружбы Юлия Владимировны со слугами народа все и закончилось. Но господин Стефанчук заявил, первый вице-спикер, заявил о том, что отвечая Юлии Тимошенко, он заявил, что мандат на продажу сельхозземли все-таки Владимир Зеленский на выборах получил, поэтому все будет происходить в рамках закона. Этим он усилил уверенность в том, что этот законопроект будет таки проголосован, и все спрячутся за спину Зеленского и скажут, что это именно он обещал во время избирательной кампании, не посоветовавшись с украинским народом, а дискуссия у них была как раз по пункту референдума, продать землю назначения. То есть крайним будет Зеленский, рассчитается своим рейтингом за это непопулярное решение именно он Но, что касается избирательного кодекса то парламент рассмотрит после вето президента вместе с его замечаниями и пожеланиями этот законопроект уже в четверг и скорее всего с большой вероятностью он тоже будет принят ну, главное изменения по Отношение к тому избирательному кодексу, который был проголосован парламентом предыдущего созыва, заключается в том, что с 10 пунктов списка, центрального списка политической партии на парламентских выборах он уменьшится до 1, то есть практически закрепленную часть списка уберут. Но назвать эту систему пропорциональной с открытыми списками на парламентских выборах все таки будет очень сложно, потому что именно съезд партии будет устанавливать в региональных списках, кто на каком месте будет находиться, а избиратель, если он разберется с этой непростой системой голосования, должен будет вписать в бюллетень порядковый номер своего кандидата. То есть он должен, бабушка, должна будет прийти с буклетами партий, например, 300 партий участвуют в избирательном процессе, списки региональных кандидатов этих партий должны будут либо висеть мелким шрифтом на стенах избирательного участка, либо лежать в буклетах. И бабушка э, внимательно в кабинке для голосования, прошерстив 300 буклетов э, по 300 человек, должна будет вписать искомый номер кандидата, за которого она хочет проголосовать, которого она в лицо не видела. Да? То есть вот примерно, э, примерную сложность я обрисовала, а в целом... Ну, в целом система будет близка к той, которая была уже проголосована. Президента избирают на 5 лет. Раду пока что в законопроекте 450 народных депутатов избирают на 5 лет. Вот такими псевдо открытыми пропорциональными списками. Да? Местные советы избираются на 5 лет. Вся территория государства делится на 27 избирательных округов и остается та же система, которая была. До 90 тысяч населенные пункты граждан, жителей избираются по системе мажоритарной относительного большинства. То есть проходит тот, кто набрал больше голосов, чем все остальные. Да? Более 90 тысяч населенные пункты Избираются советы, избираются по пропорциональной партийной системе, тоже с открытыми списками. Да. Мэры этих городов избираются по системе мажоритарной абсолютного большинства. То есть мэр должен набрать 50% плюс один голос от тех, кто принял участие. Но почему это важно сейчас для Украины? Это важно потому, что... В сентябре парламент проголосовал законопроект об изменении в Конституцию об уменьшении количества депутатов до 300, в полтора раза. То есть, соответственно, уменьшится представительство народного избранника на 100 тысяч населения, тоже в полтора раза. Мы Полтора раза потеряем свое избирательное право и возможность участвовать через этот представительский мандат в управлении государством. Да? Так вот, этот законопроект сейчас находится на рассмотрении Конституционного суда. Конституционный суд должен дать свое резюме по поводу того, нарушает или не нарушает этот законопроект две статьи Конституции о сужении или не сужении прав граждан и о сужении или не сужении государственного суверенитета. То есть, по сути, Конституционный суд его рассматривать не будет только на соответствии этим двум статьям. Скорее всего, он даст свой позитивный вывод, и этот вывод мы получим или уже в декабре, или где-то в начале января, и в итоге это даст Владимиру Зеленскому возможность Политическую возможность для того, чтобы распустить парламент, не дождавшись истечения годичного иммунитета, несмотря на то, что вот по Конституции парламент в первый год его полномочий распускать нельзя, потому что будет изменена избирательная система, изменен административно-территориальный план государства и, соответственно, количество народных депутатов. Ну, то есть ты считаешь, что вот они, они таким образом как бы формируют выход из возможно ну, не из возможного, а вполне осязаемого и предстоящего кризиса. То есть у нас есть как бы команда Гончарука с высоким сказать, уровнем IQ, плюс есть как бы парламент. То есть можно, в принципе, держать и тех, и других, и в случае, когда совсем припечет, сбросить балласт с корабля тех или других для того, чтобы снять негатив Зеленского. Я правильно понимаю? То есть логику, логику вот этих решений, которые... Я которые думаю, что были. логика уменьшения числа народных депутатов в парламенте была несколько другая изначально. Это была перестраховка от реинтеграции Донбасса. То есть Логика была в том, что когда в парламент теоретически зайдут избранники от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы их было меньше, чтобы реванша, не дай бог, русскоязычного населения или адекватников, или кого-то еще, кто не разделяет цели и принципы избирательной кампании Петра Порошенко, которая у нас де-факто длится, чтобы их было как можно меньше в парламенте, чтобы они не создали фракции, чтобы они не имели возможности, создать фракции в местных советах, потому что местные всегда смотрят на то, если у партии фракция в парламенте, может ли она чем-то помочь каким-то лоббизмом в хорошем смысле, да. Поэтому вот такая была логика. Но, но, это может быть как вторичная выгода для Зеленского, возможность этого распуска, издать указ президента и распустить парламент не. О той э, причине, которая указана в Конституции, да? там невозможность сформировать коалиции, э, сложение мандатов, э, невозможность собраться 30 дней на, на заседании Ну а ты имеешь в виду, если все будет спокойно и хорошо, и у нас как бы после 9 декабря здесь не начнутся так сказать, акции массового гражданского неповиновения да, вот, которые уже, уже были анонсированы начиная с 8 декабря, причем ну, вот, вот, вот здесь в правительственном уже идут так бы Акции против Нацбанка. том могут появиться акции вот например, против. Сирии. <свят> а потом, собственно говоря, на тех же акциях против, против Национального банка просто поменяют вывеску там, допустим, против нормандского формата. Да, или там, например, против газовой капитуляции. Вот. И, по сути дела, все вот эти вот, как бы, ну, легитимный путь э, корректировки ситуации, он просто станет неактуальным, потому что снова... Мы попадем в ситуацию власти толпы, и далеко не факт, что это все закончится так, как это закончилось в 2014 Ну, возможно, как вариант выхода из политического кризиса в результате протестов против продажи земли, а то, что фермеры выйдут даже без свистка Юлии Владимировны или кого-то еще, или там фракции за майбутни, да, это случится. Мы понимаем, что это произойдет, и в качестве выхода из этого политического тупика президент может предложить распустить парламент, который это проголосовал. Парламент будет распущен, а законопроект, закон останется, да, землю можно будет продавать. Я напомню, что прошлый распуск парламента вот, весной этого года произошел, ведь тоже не в конституционный способ, но тогда Конституционный суд этот указ президента о распуске, по сути, тоже не рассматривал. Он сказал, что причина... Причина была в том, что парламент за пять лет не внес в регламент 11 статей, которые регулируют создание распад коалиций, Поэтому это не дело Конституционного суда вмешиваться и рассматривать законопроект по сути, а для выхода из политического кризиса Конституционный суд считает, что это приемлемый вариант. Вот и в этом случае, когда будет издан формально указ о распуске без конституционных оснований, но для выхода из политического кризиса Конституционный суд сможет его рассмотреть. Но, опять же, а кто подаст в этот Конституционный? Если тогда было кому подавать, это было Порошенковское, значит, большинство, сейчас будет некому подавать в Конституционный суд и ждать полтора года, пока он вынесет свой вердикт? Тут, мне кажется, ситуация просто она не позволяет ждать по, по определению. Во-первых, а во-вторых, ты знаешь, я боюсь другого, что просто украинская экономика, она не выдержит еще одного Майдана, просто ну, вот, ну, вот, вот так. Она и так, так сказать, наладан дышит через раз. А если сейчас опять как бы страна и управленческий аппарат, который тоже как бы назвать управленческим, можно с очень большой натяжкой, окончательно будет сблокирован, так сказать, толпами, бродящими здесь по центру Киева, то, ну, ну все, как бы это коллапс. Ну это буквальный коллапс, уже как бы не, не, не, не так, что мы там опустились в рейтинге doing бизнес на три позиции. А это будет реальный класс, потому что, в принципе, как показывает, собственно говоря, опыт социальных психологов, вот этот вот налет сусального золота цивилизации слетает с общества за три дня, когда нечего кушатьки, да, как бы, или там холодно в квартире, как бы, и не, не усидишь. И вот, вот оттуда начинаются, так сказать, массовые беспорядки и... Ну, Неконтр же, неконтролируемые процесс. Наша же задача показать тенденцию, куда э, движется ситуация, в каком направлении она, она будет развиваться. Уже избирательный кодекс в повестке на четверг стоит, он будет, скорее всего, проголосован, и э, неизбежно вместе с ним должен быть проголосован закон о м, изменении административно-территориального устройства, когда будут э, ликвидированы, по сути, районы и э, областные и районные администрации, на их место станут префекты со своими э, аппаратами, которые получат там дополнительные, достаточно на сегодняшний день, такие спорные полномочия. Я думаю, что мы это обсудим, когда увидим сам законопроект. Он еще будет предполагать значительное сужение налогов, поступления налоговой базы местных налогов для местных советов. То есть больше налогов уйдет в центральный бюджет. Это вызовет определенное недовольство еще и в регионах. Это децентрализация по украински. Но говорят, мы же вам денег дал. Центробежность, да, украинская децентрализация, приводящая к как это в аналитических документах, к неконтролируемым центробежным тенденциям. Вот да, а почему еще его надо будет принимать? Потому что прикрываются необходимостью принятия вот этого закона об изменении административно-территориального устройства при э, слуге народа», при подходе диалога к необходимости принятия нового закона об особом статусе Донбасса. Они говорят, что нужно э, внести действительно его и в Конституцию, но сначала нужно изменить административно-территориальное устройство. Поэтому либо э, ситуация идет к заморозку, после нормандского формата любых подвижек в этом направлении, потому что в Конституции этого нет, законопроекта нет. Либо парламент это будет голосовать, и вот те тенденции, которые мы сейчас с тобой наметили, они будут воплощаться. Поэтому и распуск парламента, и напряженность в отношениях с регионами после этой сессионной недели, скорее всего, появится. Да, грустная, конечно, ситуация складывается. Я боюсь, знаешь, другое, вот мы с тобой это, это, кассандрили про увольнение Коболева предыдущих мечтали, выпусков, мечтали, да, мечтали. накассандрили. И вот как бы мы не накассандрили с тобой дальше как бы всю, всю ситуацию, которая идет здесь. Ну, давай, тут, в принципе, отличилась наше правительство. Я их очень люблю, понимаешь, их обсуждать. Это просто, ну вот, как бы, бальзамно-рана, на что называется, потому что они демонстрируют свою глубину знания проблем, причем ну, в каждом рисунке солнца. Тут просто Свет передергивает от фразы Гончарук наше правительство. Гончарук наше правительство, ну да, достаточно на них, на них посмотреть, они вышли с весьма креативным роликом, но перед тем, как выйти с креативным, или параллельно вместе с креативным роликом, они значит, показывали свои достижения сначала у президента, всему народу, а, вот. а господин Гончарук это потом все и выписал, то есть он очень любит, у него же есть тоже YouTube канал, называется «Чашка премьера». Вот. Ну, ты таки, знаешь... Потому что весь мозг у него в коленной чашке сосредоточен, поэтому... Он ну, такой дед, дед, дед по нас современности, понимаешь, не хватает только известной исторической фразы. Вот такая, значит, беда малята. Значит, он разразился успехами. Каждую неделю у нас у правительства успехи. Причем, понимаешь, ну, успехи, я понимаю, когда что-то сделано. Вот пока мы вот, например, с тобой сейчас пишем ролик, я вот открыл новости, а Владимир Владимирович Путин с Си Цзиньпинем, они силу Сибири, пошла газ, пошел газ по первой нитке силы. Вот, вот так бывает. А год назад пошел голубой поток, примерно а, в эти дни. Да, в январе месяце пойдет турецкий поток. Вот это называется сделали, да, в прошло, уже прошедшее время, где открыли, запустили. А у нас логика премьер-министра сделали, это значит что-то будет. Вот у него, как бы, немножечко, видимо, с пространственно-временной ориентации. Знаешь, да, вот мне это... кажется, проще. Он просто открывает конверты Гройсмана один за одним. Бюджет. Не, ну они нашли, подожди, Успехи. они нашли вот эту историю, которую мы обсуждали с тобой в прошлый раз по поводу вот этой страховой гарантированной. гарантированности. Он говорит, уже сделано. Вот мы запустили. Честно говоря, никто не видел постановления, никто не понимает, как это будет работать. То есть, какие там обязательства, какая ответственность, какие права, возможности. Никто ничего не... Но сделано. То есть, знаешь, раз, а он как раз вот у себя в, в, на Фейсбуке галочками так и отмечает. Раз, сделали. да, а вот. Или, например, вот замечательно, он говорит, мы а, перераспределили, ну, вот это единственный, наверное, один из немногих, вернее, тут два этих пункта, которые в прошедшем времени, перераспределили деньги для выплаты задолженности учителям и медикам, значит, из-за того, что они были неправильно распределены, на местном уровне. Подожди, если возникла задолженность по зарплатам Да, вот так. Неэффективное распределение на местах. Так и написано. Если возникла задолженность по зарплатам то, значит, они ошиблись с макроэкономическими показателями по субвенциям, по защищенным на образование и медицину, и не пересчитали, то есть приняв рычаги управления, они не пересчитали, не перепроверили эти макроэкономические показатели хотя бы по итогам полугодия. Это значит уже, что по итогам года дефицит бюджета будет другим. Да? Перераспределили, это переводя с Гончарковского, Бюрократического, да черуковского на человеческий это значит на казначейских счетах у кого-то забрали и куда-то перенаправили. Причем мне говорят, сколько? Но да бог с ним, понимаешь, но это, это же ладно бы закончилось просто на этом, да? ну то, что они считать не умеют, это мы и так знаем, но там же, так сказать, пространство мыслей полетело дальше после, так сказать, инициатив известной, известного специалиста в медицинской сфере госпожи Супрун, там, где у него деньги пошли за пациентом, теперь деньги у нас пойдут за учеником. Вот новая инициатива от правительства, новая реформа образовательная, то есть теперь учитель может рассчитывать на уровень, ну то есть определять уровень зарплаты учителя, будет по количеству учеников, которые учатся в школе. То есть в сельской школе учителя зарплату получать не будут, по логике Гончарука? Ну или за еду, если дадут. Если что-то останется после что продажи земли. Что значит местные советы распределили эту субвенцию э, неправильно? Местные советы это делают с помощью решения коллегиального органа: областного, районного или городского э, совета. Они распределяют эту субвенцию. Они, при этом они им подают обал администрации или рай администрации показатели, где сколько каких школ, и эти по сути субвенции распределяются автоматически. Как он мог, не перепроверив, не понимая, что у него в бюджете, он успел, что ли, перепроверить эффективность распределения миллионам местных советов этой судьбы, и они не понимают, что произошло вообще. Ну, хочется задать вопрос, вы здравый смысл сознательно игнорируете или это у вас врожденное, понимаешь? По-моему, это как бы, это врожденное, потому что дальше вот он заявляет о том, что еще одним, одной победой на прошлой неделе, победа, это утверждение четырех стратегий в сфере здравоохранения, профилактики. Заболеваемость. Четыре, мы утвердили четыре стратегии профилактики заболеваемости. Это вот, ты можешь перевести с Гончаруковского на человеческий язык. Вот мы, вот, во-первых, ну, во четыре стратегии: это как? Это куда? Знаешь, вы в деберцы играете, это куда? Вот так четыре стратегии, вот куда вы будете. Во-вторых, система профилактики, как бы она, по-моему, строится немножечко на других вещах, это ну, прямая функция государства. Она похоронена, ну, а -э ее не, не существует. Не говоря об этом, да, конечно. В бюджете деньги на профилактику -э не заложены вообще никакие, поэтому я не знаю, что они там, что они там где утвердили. Ты еще говорил, хвастался тем, что они запустили госпитальные круга, но эту реформу тоже придумала Раиса Богатырева еще из министра здравоохранения злочинного правительства э, Януковича, да, в, не буду говорить, черти черте каком году, но м, они не запущены. Э, э, эта история не работает в силу ряда причин. Я думаю, что мы когда-то об этих госпитальных округах расскажем. Мы реформу медицинскую возьмем. Если, да. если коротко, то э, сетку этих округов, э, супрун, которая своровала суть этой реформы, не наложила на сетку административно-территориального устройства. Поэтому люди, э, например, из э, живущие там в городе Украинка Киевской области должны ездить в город Васильков Киевской области в соседний район, между которыми нет сообщения маршруточного. Зато они вот так наложили ну, углубимся. И мое любое... Вот вишенка на то. На... А все же еще раз повторюсь, ты же не забывай, что все идет на прошлой неделе. Стахановцы просто... Украина будет иметь собственную стратегию развития возобновляемой энергетики до 2050 50 -го года, мы ее начали разрабатывать, тоже на прошлой неделе. Вот у меня вопрос, вы, господи, ну как же, вот без слова дебилы обойтись, гении пробовали традиционную энергетику, стратегию по традиционной энергетике прописать? У вас действует документ, принятый еще в, значит, всеми этими соросятами, грантоедами, написанный. В 2017 году при Порошенко, в 2017, да, не в том 17, до 2035 года, где просто взяты, переписаны юсейдовские методички на пару с европейскими, с нормами европейского энергозаконодательства, там, каких-то европейских стратегий, которые не имеют никакого отношения, как бы, к украинским реалиям, там нет ни одной макроэкономической цифры, да, любая энергетическая стратегия в первую очередь привязывается к макроэкономике. Потому что как ты можешь понять, сколько тебе нужно будет электроэнергии, если у тебя, например, не будут работать ферросплавные заводы Коломойского? Ну вот, вот как? Ну вот здесь я не соглашусь, что они с 2017 года ничего не делали. Они раз в неделю уже вносят изменения в закон о рынке электроэнергии. И на этой, неделе, опять? на этой неделе опять стоит законопроект 2233, который уже вызвал огромное количество истерики у производителей зеленой энергии. Ну Не буду их защищать, но если коротко... Ну, и то... восторг у китайских инвесторов, которые повкладывали сюда несколько миллиардов долларов в зеленую ну, энергию. Не только китайских. Но... Нем, немцы поклад... Но, повкладывали в э, южные работали. области. У -у -у. Да? Так вот, до 1 апреля 2020 года регулятору Национальной комиссии по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг э, дается право заставить производителей комбинированной энергии продавать ее по себестоимости. То есть никакого зеленого тарифа в ручном режиме регулятор берет и отменяет. Да? А до 1 июня 2023 года НКРЭКП будет устанавливать в ручном тоже режиме граничные цены на электроэнергию. Вот, собственно, об этом в том числе будет спорить сегодня, сегодня, завтра, послезавтра. Ну, тоже... понимаешь, им все время хочется то ли севрюжины, то ли внести изменения в закон о рынке электроэнергии, то ли внести изменения в закон об НКРКП, о регуляторе, надкомиссия с регулированием электроэнергии коммунальных услуг. Вот они туда все время хотят внести какие-то изменения. Знаешь, в данном случае даже они как бы новый закон собираются принять? Нет, они собираются внести все-таки изменения в действие, потому что Конституционный суд в конце весны признал существования этого регулятора противоречащим Конституции, потому что его создал президент, а у президента не было полномочий создавать органы исполнительной власти. Ну, марки. то есть, соответственно, это вопросы по тарифам. Вот, а? И когда господин Кучеренко внес свой законопроект о том, чтобы подчинить по сути НКРЭКП кабинету министров, как это и должно было быть в цивилизованном государстве, э, слуги народа, с Жупаниным, быстро прибежали, зарегистрировали свой э, альтернативный, скорее всего, именно он будет рассматриваться. Разница в том, что Главу по версии представителя Батьковщины Кучеренко, главу регулятора назначает кабинет министров по итогам конкурса, а главу по версии слуг народа должны назначать члены регулятора. Понимаешь, какой, какой тут пердимонокль получается. Ведь НКР вот в этом статусе неконституционном, мало того, что тарифы утверждала, бог с ним, это внутренние дела, она же сертифицировала оператора который сейчас активно, так сказать, обсуждается в процессе переговоров по транзиту и переслал документы уже, так сказать, в Европейское энергетическое сообщество, в Европейскую комиссию на европейскую сертификацию. И вот ты же понимаешь, что в судебном порядке оспорить, решать, а вы на каком основании получили сертификацию внутреннего регулятора, который неконституционен? Нет, ну а кто, опять вопрос, кто будет это оспорить? Нет, подожди, мы в данном случае понимаем, что есть, как бы, ну вот, кто-то кто хочет напакостить, да? Какой-нибудь там нехороший человек или нехорошая компания, так сказать, агенты Путина. Даем в наводку Газпром. Да, агенты Путина в Европе захотят это ведь, по сути дела, можно же, можно же оспорить. Но да бог с ним, это, это такое. А вот, как бы, а, вот то, к чему мы подводили, да, это, но это даже не Вишенка на торте, я не знаю, это, это арбуз такой целый на торте. Это, конечно, совещание у президента. которое... Я не знаю, когда оно проходило, потому что видео появилось в субботу. На странице, если ну, я, я думаю, не что в субботу оно и проходило, потому что они же любят показывать, что в рабочее время они не справляются. Поэтому да, 30 ноября в субботу в обед на Facebook э, странице господина Зеленского появилось видео совещание. Ну, ролик мы по -по повесим вот в этом месте примерно. Да, ролик будет висеть здесь. Посмотрите, кто не видел, вы получите массу удовольствия. Особенно, так сказать, люди, которые имели отношение к государственной службе и кто когда вообще либо участвовал в каких-либо совещаниях, Я не говорю даже у президента, да, но просто даже у руководителя, не знаю, началь департамента, началь управления или руководителя какой-то крупной компании. Вот если бы мои подчиненные пришли вот в таком вот виде, как бы, докладывать ситуацию, ну я боюсь, это был бы последний их доклад, как бы это в этом, ну как бы в лучшем случае. Ну вот, потому что при, прийти к президенту. Президент задает простой вопрос. Он фигура политическая, он не энергетик, он не должен разбираться, кто устанавливает тарифы, как устанавливать тарифы. Он говорит, ребята, у меня есть как бы политические обязательства, которые я взял перед избирателями. Мне надо снизить тарифы. И вот мы наблюдаем весь этот ролик, все эти посетельки, где президенту, там, ну вот, пять минут этого ролика, начинают рассказывать всю вот эту вот подноготную, кто должен, как должен, что для этого нужно сделать, ему там какая презентация, все, нас, все, все слайды хуже. лежат. Все все вот, все это... хуже. вот они приходят, Гончаров говорит, значит у нас две проблемы, тарифы и зима, Зеленский говорит, так мы уже про эту зиму можем говорить о снижении тарифов, Гончаров э, говорит, но ну мы вот посчитали, мы все посчитали на 50% в перспективе когда-нибудь, Люди будут получать меньшие тарифы, Зеленский говорит. Так можно уже этой зимой? И тут начинается вот то, что ты не, ну так это. При не... этом Зеленский 8 раз спрашивает, так, так, а мы уменьшим или мы не уменьшим? И потом оказывается, что они на 50%, и что они не посчитали, и что от 80 до 130 гривен, это что, на 3 доллара они, блин, уменьшат э, эти... Ладно, нет, давай упростим ситуацию. То есть, уважаемый Владимир Александрович, так сказать, и наши уважаемые зрители, вот мы сейчас э, с Леной в течение 5 минут, вот быстрее, я думаю, даже быстрее, чем в этом ролике, объясним вам, как это можно сделать, не проводя совещания, не проводя совещания с регулятором и прочее, и, и прочее, прочее, прочее. Во-первых, есть возможность и есть полномочия, вот то, о чем сказал Гончарук в своем отчете за неделю, со страховой ценой, то есть они имеют полное право административным порядком установить тариф на газ, цену на газ точнее до конца отопительного сезона. Эта цена может быть такая же, как она есть на сегодняшний день. На сегодня она составляла, но ну, вот на ноябрь месяц она составляла шесть с половиной гривен для Киева. Вот там юноша, который, так сказать, со взором горящий, это какой-то земляк, кстати, Зеленского из всемирного ну, тоже из вот этих соросят грантаедов. Ну, кстати, что он там делал? Да, что он там делал и вообще вся атмосфера этого совещания, знаете, это, ну, это Я понимаю, почему Зеленский не может понять, я бы не понял. Вот если все дело пять человек, знаешь, у них вот этот вот мозговой штурм шел в процессе, когда я хочу получить простой ответ. Да, или вот то, что ты говоришь, да или нет. О, а там... Так вот, мы как бы раскладываем, упрощаем. Значит, цена на газ может быть зафиксирована кабинетом министров. А, тарифы на тепло и на горячую воду устанавливаются регулятором. Ему для этого нужно полтора месяца. Ну, так процедура прописана. Когда он будет иметь четкое понимание, что есть вот зафиксированный тариф он имеет полное право установить э, новые тарифы на тепло и на горячую воду тем более третий, вот они там ищут резервы они все ищут резервы где бы его найти юноша этот говорит, вот смотрите по киеву по киеву приводим пример все цифры у нас есть мы их покажем значит что происходило когда газ стоил 7 гривен за куб тариф на тепло был 1300 гривен за гигакалорию когда газ стоил восемь с половиной гривен за куб цена э, тариф на тепло был 1650 за гигакалорию теперь газ стоит меньше шесть с половиной а тариф все равно остается такой же для этого нужно решение регулятора нкркп все месяц пройдет в декабре платежку снизить не получится владимир санч а вот в январе абсолютно спокойно если нкр примет такое решение в течение декабря но процедура месячная это регуляторный акт никто я не услышал этого на совещании регуляторный акт должен пройти процедуру Он должен месяц провести на сайте он должен получить одобрение это который занимается регуляцией. И после этого он вступает в силу. Ну, то есть, условно говоря, тарифы снизить можно. Для этого есть экономические предпосылки, для этого есть управленческие предпосылки. Ну, я не знаю, каких еще реформ вам не хватает для того, чтобы выполнить обещание и снизить тарифы, или просто разогнать вот эту всю Шарашкину контору, которая устраивает, по сути дела, перформансы в кабинете президента, для того, чтобы принимать решения в интересах украинских граждан. Ну, не знаю, может, может у тебя есть какой-то... Ну, ну, и в конце Зеленский восьмой раз спрашивает, так у нас получится или не получится? Ну, что э, Гончарук говорит, да подожди. Я, причем он обращается к президенту на ты. На ты. Он обращается в, вот... Субординация просто... На, на ты и говорит, да у нас две идеи. Вот сейчас президент вносит законопроект, и все начинают говорить, так а что там будет, там получится или не получится. Он говорит, да это не важно, мы потом отхороводим, говорит, это чучело. Он говорит, мы потом в законопроекте все отхороводим. Ты вот идею послушай президент вносит, закон... а что в законопроекте не неважно. Короткий, маленький. Маленький законопроект. Это при том, что они отменили граничный, граничный уровень тарифов на тепло. То есть сделали шаг ровно в да. противоположном направлении. перед этим. А теперь они говорят, что они внесут какой-то коротенький, коротенький вопрос. Не да. вот пока они там хороводят, Госстат дал уже как бы первые данные по отопительному сезону, как первые итоги. Так вот я хочу сказать, что согласно этим итогам задолженность за газ увеличилась на полмиллиарда гривен это при том что тариф действительно ниже то есть цена газа ниже в октябре была и в ноябре она еще была не столь высока как в прошлом году но я хочу напомнить что за прошлый отопительный сезон долги за коммуналку в целом то есть тепло горячая вода и газ они поднялись на 30 миллиардов гривен то есть по по курсу 1 миллиард евро плюс. Они потом немножечко справедливости ради, отметим, они немножечко снизились, потому что это люди, как правило, откладывают и летом погашают долги, плюс пошли какие-то субвенции из бюджета, то есть выровнят. Но вот ваши вот эти вот ожидания от этого хоровода, они выльются в реальные финансовые проблемы и, по сути дела, проблемы у всех украинских граждан, которые централизованно получают тепло и горячую воду. Но это все говорит о том, что люди прекратили платить, потому что они обнищали, и потому что они дальше не понимают, что дальше будет, как еще увеличится неконтролируемо в результате такого управления исполнительной властью, как еще изменится или ухудшится ситуация. То есть просто мы видим, что премьер-министр просто не понимает разницы связи между тем, что он не выплачивает пенсии, не выплачивает зарплаты учителям, э -э не доплачивает кому-то субсидии и растущими нерасплатами по жилищно-коммунальному хозяйству. Ну, по субсидиям это еще будет, я думаю, отдельная история, потому что мы не знаем, как будут развиваться события дальше с этими пугалками. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Ну, вот, кстати, с... по, по пенсиям, да? Э -э -э я так понимаю, что все... Экспертное общество, средства массовой информации их немного закошмарили тем, что они не выплачивают пенсии Донбассу, и слуги народа пафосно анонсировали, что на этой неделе они возьмут за основу оппозиционный законопроект о том, что необходимо эти пенсии пенсионерам Донбасса выплатить, да? но и мы в каждом выпуске говорим, что это 84 миллиарда, которые не заложены в бюджет на следующий год. Но я напомню, что по Конституции не надо принимать отдельный закон для того, чтобы выплачивать пенсии людям, которые по закону живут на территории Украины и платили пенсионные взносы всю свою трудоспособную жизнь. Да? Для этого нужно просто отменить эту конченную 365-ю постанову Кабинета Министров. Ну и которых признают, в принципе, власть не отказалась от признания этих людей украинцами, они же говорят, что они как бы... Ну, то есть опять полумеры, да, законопроект мы возьмем, рассмотрим, но в бюджет мы ничего не заложили. Вот такая история. Нет, это прекрасно, но тут я думаю, что на, на этом все не закончится, как бы, и... Вопрос, социальный вопрос остается, ведь мы в прошлый раз только с тобой говорили, да, по поводу, вот, кстати, журналисты постоянно задают этот вопрос, а почему увеличилось количество людей, которые говорят о том, что и, и они вынуждены платить больше, понимаешь, они не вынуждены платить больше, у них денег просто стало меньше. Может быть и то тарифы... То такие... субсидий стало меньше. Так я же об этом и говорю. Ну то есть у них тарифы там может и остались такие же, да, там даже газ чуть понизился. Но при этом за счет того, что у тебя объем кэша сокращается, то есть по твоим субъективным ощущениям, доля и не субъективным тоже, доля денег, которые ты выделяешь на коммуналку, она увеличивается А еще одна циничная история. На этой неделе парламент рассмотрит после лета президента этот скандальный закон о верификации пенсии. Когда все пенсионеры будут вынуждены проходить эту унизительную процедуру и э, смогут лишаться своих пенсий на основании субъективных выводов Министерства Финансов, несмотря на то, что, честно, когда они платили взносы всю свою жизнь, никто их не, не верифицировал, да. да, и никто не, не проверял э, то место, куда они платят. А я тебе хочу сказать. Да. Так вот, да, президент да, да. его витировал не по сути, а по техническим замечаниям, э, что у Национального агентства по противодействию коррупции, видите ли, не было достаточно полномочий для того, чтобы чтобы вступить в этот процесс верификации, а теперь вот они должны появиться. Поэтому верификация все-таки будет, несмотря на ветопрезидента. Надо как с перераспределением средств на учителей и медиков, потому что, я тебе напомню, верификация субсидиантов с начала процедуры привела к тому, что количество домохозяйств сократилось с 6,5 миллионов до 3,5 миллионов. Вот. А сейчас и того будет меньше. Поэтому вот как бы у нас после верификации пенсий не получилось так, что пенсионеров стало в два раза меньше, а тем более, как бы, и тут тебе и бюджет в помощь, там тоже население на 7 миллионов, как бы, поменьше посчитано. Но нету их, понимаешь, нет человека, нет проблемы, как говорил вождь всех времен и народов. Поэтому верной дорогой идете, товарищи. Ну, я вообще. напомню, почему так с учителями произошло. Потому что Гройсман под прикрытием идеи, что он поднял немного зарплату учителям, он ему действительно там на 100 гривен, то есть на 4 доллара, может, ее и поднял. Но при этом все э, на добавки, то есть основную часть дохода учителей, он из центрального бюджета, из гарантированного местного э, ну, да? да. сбросил на местные бюджеты с оговоркой при наличии такой финансовой возможности, которая никогда не нет. Единицы из местных советов это могут себе позволить. Поэтому фактически у учителей уровень зарплат дохода обрушился, они тоже опять стоят на границе с ну, Я еще раз повторю, что вот при таком, извини меня, шалмане, который вот если... Так происходит каждое совещание по всем От вопросам. Отхороводим. Глава исполнительной ветви власти на совещании у президента говорит, да это не важно, какой будет тариф, да мы отхороводим. Да, те оттанцуют, а эти отхороводят и, собственно говоря... Вот представь себе, новок на совещании у Путина говорит, да это не важно. Володя, Володя, ты говоришь, мы, не... мы, мы отхороводим. отхороводим. Да? Или в э, Трампу такое кто-то бы сказал, профильный... Может, этот... Ну, там, конечно, немножко другая традиция, но, тем не менее, я думаю, что вопрос субординации, он, он важен был в, во всем. Субординация это такое, они могут быть друзьями детства, но, во-первых, никто себе такого не позволяет на публику, а, во-вторых, вопрос компетенции. Ну, как можно на весь мир показать, ну, мне кажется, же офис президента это специально, что ли, сделал? Может быть. Может быть, офис сделал специально для того, чтобы вот под всю эту... Под весь этот хоровод с, из... Выборами, сокращением количества Рады и окончательной дискредитацией Кабинета министров, иметь все основания сказать, ну, ребят, я терпел до последнего, но они как бы, вот они меня подставили. Ну, опять же, время покажет, насколько, насколько наши э, прогнозы совпали с... Э, реальной действительности да. потому что действительно может... Хоровод действительно... с ними, с теми прогнозами, главное увидеть тоже их в подземных хранилищах. Действительность потому что запрос на... может оказаться страшнее. Я тебя к этому веду. Запрос понимаешь? на справедливость может оказаться еще страшнее. Поэтому... Мы все-таки будем надеяться, что это не смех сквозь слезы. И время, время покажет, как будут развиваться события в Украине. На этом мы с вами прощаемся. До Но новых встреч. мы обещаем э, проведовать господина Гончарука в подземных хранилищах и приносить ему чашки туда. Когда он там окажется. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рассылайте наши видео своим друзьям и за подземные хранилища. Пока. Ты сейчас зачем сказал? Ну, ну, чтобы попрощаться как-то. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на парохоз.